Сегодня 19 число, всем привет Погода на улице Снег и лежит А я не переобутый Сейчас поедем, аккуратненько до вокзала переодеваться Все, я заправился Колеса поменял Ждал 3 часа Чтобы все это прошло вот. ну, все, Сейчас колеса закину, доработать Далее заказ 100 плюс 120 рублей Подача 1,3 километра Сейчас посмотрим куда поеду Довез я клиентам до родника 283 рубля, дали следующую заявку 130 рублей как сенс, 8 миллионов сенсов. детским крестом 70 рублей коэффициент все mm -hmm. уже отъездили что ли работа намного меньше стала mm -hmm. вечером посмотрим что будет вечером кстати коэффициент 260 миллилитров как всегда, чем. Ну, сын, мы тебя звали гулять Два часа Ты сидел в коляске понравилось, Тебе понравилось гулять А мы как бы замерзли уже а, я я Вы, я... Вот дядя сейчас тебя пристегнет да. А ты что плакаешь что? Что покушаешь, и еще пойдешь гулять Поспитешь немножко и пойдешь падаю, гулять да? Вот. Добро пожаловать в Яндекс Такси. Помните о безопасности Не забудьте пристегнуться Поездка по Яндекс.Навигатору займет 6 минут <смех> да, его. я раньше тут сам не ездил. Буквально неделю назад. Сыпали. Хорошо. Вот здесь немножко. 202 рубля коротыш хороший, там 6 минут максимум ушло, как-то нормально Получил заказ с одной остановкой плюс 130 коэффициент В центр города поедем? Дали заявку поселок Зозерный. Не знаю, где это. Здравствуйте. Здравствуйте. Селка рядышком, до да, Октябрьского и дали, дали заявочку сразу же Снежинская какая-то Первая наличка хоть... Ох, ёлочки! Аж куда-то далеко Фруктовая, да, Карпов пруд довез в совку, 500 рублей далее. вместо там 449 что ли Сейчас одни дальние, одни дальний, один нету ближних заявок. Довез клиентов в центр города 331 рубль. Вот коэффициент все еще в городе есть практически в центре города стоим включаем заявочку сейчас посмотрим может что-нибудь что-нибудь дадут по парку я катаюсь в парке э Челябинском 3,5% парка это наш с товарищами с двумя товарищами парк 3,5% моментальные выплаты стоят вот. ну, кому надо ссылку оставлю в описании далее заявочку 30 рублей с детским креслом Телевизионная. О, недалеко. Каратыш с детским креслом. Отлично. Довезли, Довески до людей. Коэффициент очень маленький был. 230 рублей. Ну, как маленький. Хороший коэффициент был. 230 рублей за 4 минуты езды. Вот. Сейчас сразу же дали еще одну заявочку. Плюс 160 рублей коэффициент. Машин в городе очень мало. Вот. Ну и заработал я уже 2781 рубль. Ох. Чемзе дали мое любимое. 250, 260 сейчас на чемзе херачит. Что у нас подъезд первый, дом 16. Дом 16 подъезд первый. первый подъезд. Вот, там сейчас 250. Херачит. Сейчас будем катать по чемзе или сразу дадут 250 куда-нибудь, не знаю. Вот, ну, заявки сегодня один без нал, один без знала. Вот 700 рублей только на да, вам заработал. Ну, без лиза тот купил. Казанцева? Да, Казанцева переговариваю семь. Да, отвезу, понятно. Так, стоимость поехала? Не знаю. Под тохнометром. Через сколько будете? А? Через сколько будете? Ну, минут через две. Да. так да береговая три что-то вы как-то клапаи а да. было ближе повернуть ну, все уже вы нас катать будете сейчас конечно не надо нас катать да никто не будет катать какая что там что здесь вы сейчас по как поедете по набережной зачем вот по набережно как раз сейчас катание получится да мы бы уже добыли на этом что вот одинаково будет. Сейчас тут путать будет Нет, нет. Вы сейчас такой будет. это же вообще. Не понимаешь что он деньги. Нет, я просто вот всегда так. Нет, давайте у нас поближе. Ну давай, что, сейчас поворачиваем Давайте, давайте. Быстрее так. Сколько там? Сейчас, секундочку. 412. Улучшение качества обслуживания так 250 поставьте на оценку под, подача, яндекс такси подача? подача такси было. Сейчас а такси что вы не все... сказали-то ничего? А вы не смотрите, когда заказываете? Да я первый раз а Давайте 400 рублей ну, Давай, все, ладно Не а вы молчите Не, я сказал, вы спросили, сколько будет стоить? Я говорю, я не знаю, сколько будет стоить Я же приехал и закрыл заявку, она мне показала 412 рублей. на 12 рублей скидку сделал. Я опять приехал на ЧМЗ. Дали уже заявку плюс 170 рублей. Сейчас подъезжаем, сейчас посмотрим, куда мы поедем. Навряд ли кто поедет по Чмзе? По Чмзе сами пойдут пешком. Тосе Металлургов 5А, корпус 1. Как можно такси вызвать? Здравствуйте. Давайте. До Михеевка? Да. откройте, посмотрите, нет лужи. Нету. Спасибо за поездку. Спасибо. Заказ будет оплачен да. картой. Плюс 240 дали заявку. Да. Плюс 240 дали заявку. Пассажир написал, здравствуйте, пять подъездов и три Сейчас поеду, никуда не выйдет. Ну вот, взяли заявочку на ЧТЗ Сейчас поедем на ЧТЗ Сюда еще там не был. Вдалез я 413 рублей вышло За лет Окей, okay, бездал опять 50 рублей заявка была Шагово Далее сейчас заявочку Плюс 30 рублей ну, блин Обидно, конечно Ладно Приехал я в аэропорт Дружище позвонил Говорит, надо ведь забрать клиента До свободы Что-то с аэропорта 500 рублей Как бы Яндексик Машины не смотрел, даже очередь не стал включать, потому что какие-то проблемы, вот. не будешь проблемы никакие решать, вот, но ну, а так, как бы, до аэропорта 500 рублей, я написал службу поддержки, что ценник неправильный, расписался, не знаю, возместят каким-нибудь промокодом или нет, ну, будем смотреть. С аэропорта сейчас без проги поеду. 500 рублей на свободу. 151. Довез я клиента, которого друг подогнал с аэропорта. 550 рублей в центр. С соседнего дома сразу же с его 4 дали на 250. 950 рублей в кармане за две заявки. Сейчас уже следующую заявку дали. Работаю мотаться. Надо домой ехать. Я все работаю. Ой, здравствуйте. Пожаловать вот в Яндекс.Такси. Помните о безопасности. Не забудьте да? Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Давес плюс еще 364 рубля. Уже сил нет реально уже кататься, но надо, пока они скажут, иди домой, я не буду домой, не пойду, не пойду домой буду кататься. Всего уже 6800, пробег 300. 6900 практически. Ну все, заправился. 304 километра проехал, 32 литра залил. Поеду еще по работе Не дадут, мне 250 сейчас дадут наверное если по шее не дадут в бок не влечу, тогда нормально угу. плюс 230 дали Но с 20 дома сейчас поедем покажу куда будет изумительно вот пожаловать в Яндекс.Такси, помните о безопасности. А чё, ворота открыли были-то, займут? Поездка по Яндекс.Навигатору займет 9 минут. Открыли. я перелазил, прикинь. В смысле, перелаз, да. они что-то отодвигаются? Да? Да. Я не знал. Филят, ты, Нет, Нет а, там, видишь, решеток то нету посередине, а между ними хуяк-хуяк пролез, блядь. В сторону тоже надо это оплачена поездка? Вот, С картой. Ну все, выйдем. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс такси. Все, понял. Хорошего вечера тебе, спасибо Давай удачи, давай 356 рублей заработал. Все еще горит с ума сойти Когда домой-то ехать блин? Все, выполнил я последнюю заявку Тоже 384 рубля. Вот. Что-то меня прям уже крыть начинает Я поехал домой Сейчас я посмотрю, сколько Практически за 11 часов Я заработал 19 Вот 20 -е. Всего получилось 20 заказов на сумму 7118 рублей из них сумма наличных 2 234 безналичные 4 833 365 рублей в час 8 часов я 58 718 плюс 550 рублей мне дала женщина, которая с аэропорта вез, 7600 грязью, из них 500 рублей я заправился на газ, там 530 что-то такое, первый раз. И вот второй раз 520 рублей заправился, ну как бы у меня полный бак, я еще две заявки выполнил. И поеду домой спокойно спать Завтра утром поедем катать